Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Иркутской области заключенного осудили на 13 лет за нападение на тюремщика с цепью. В Иркутской области на 13 лет колонии строгого режима осужден напавший на сотрудника исправительного учреждения 36-летний российский заключенный, а его сроки в пятницу 29 октября сообщает региональное управление следственного комитета россии скр как установил суд в апреле 2020 года отбывавший наказание за убийство зэк не пожелал подчиняться требованиям сотрудника регионального управления в Сины напал на него вооружившись металлической цепью от бензопилы в коридоре исправительной колонии ик 24 в ходе конфликта Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, получил множество ударов по голове и другие травмы. Злоумышленник был задержан. СКР возбудил в отношении него уголовное дело по статье 321 «Применение насилия» в отношении сотрудника мест лишения свободы РФ. 15 октября сообщалось, что в Сибири трое российских заключенных отказались вернуться в камеры и напали на полицейских. Это произошло во дворе изолятора временного содержания в нягане хма. -а.